Сегодня мы будем с вами говорить, пожалуй, о самом инновационном продукте на финансовом рынке, о криптовалюте. Многие слышали об этом, но до конца не имеют об этом представления. Сегодня я хочу сказать, что пробил тот час, когда просто необходимо получить максимум знаний именно в этой отрасли, отрасли инвестиций. И приняв эту информацию и исходя из собственного интереса, просто начать инвестировать по максимуму. И что мы сегодня с вами рассмотрим на нашем вебинаре? Что такое криптовалюта? Что такое биткоин? Что такое Ванкоин? И в чем его преимущество? Как заработать с компанией Ванкоин без приглашений? И как заработать на партнерской программе Ванкоин? Суть нового финансового феномена поможет понять нам история взлета и падения первой в мире криптовалюты биткоин. Миллионы людей во всем мире, да и мы с вами друзья, осуществляем платежи с помощью банковских карт и электронных кошельков. Но эти инструменты уже не отвечают требованиям быстрого, надежного и дешевого способа обмена деньгами какими проблемами мы с вами сталкиваемся? Первая проблема – это зависимость от банка. Карту и электронный кошелек до платежа необходимо загрузить деньгами со своего банковского счета, а потом деньги нужно обналичить. На это требуется время и комиссионные расходы. Вторая проблема – это дополнительные потери возникают при конвертации из одной национальной валюты в другую. И третья проблема – это доверие между покупателем и продавцом. Продавец хочет сначала получить деньги, а мы как покупатели хотим иметь сначала товар. Криптовалюта решает все эти проблемы. Криптовалюта пересылается мгновенно от покупателя к продавцу минуя банк и посредника. Давайте сначала рассмотрим, что такое биткоин. Биткоин – это первая криптовалюта в мире, которая появилась в 2009 году. Компьютеры прочно входят в нашу жизнь. И компьютеры позволили упаковать накопленный человечеством интеллект в подцифрованные книги. Может, мы даже этого и не заметили, но уже за эти годы, созданы миллионы оцифрованных книг, которые можно найти в интернете и прочитать. И вот только спустя 30 с лишним лет после появления первых персональных компьютеров какому-то программисту под псевдонимом Сатоши Накамото в голову пришла идея оцифровать деньги. И 24 мая 2009 года он опубликовал статью о создании цифровой валюты. Я постараюсь вам образно объяснить эту идею. Вот купюра 100 долларов. Я выделила ее номер. Это уникальный номер. Потому что другая купюра уже будет иметь другой уникальный номер. Так вот, пользователям интернета Сами бумажные купюры им не нужны. Им достаточно иметь номера этих купюр, которые можно мгновенно пересылать по интернету от покупателя к продавцу. Вот на этом принципе и функционирует криптовалюта. Криптовалюта – это не купюра, а только ее номер. А слово «крипто» обозначает, что валюта зашифрована, номер закодирован по определенному алгоритму. У пользователей интернета появляется возможность вместо бумажной валюты приобрести ее цифровой эквивалент. Процесс оцифровывания денег стали называть английским словом «майнинг», хотя оно обозначает добычу полезных ископаемых. Теперь слово «майнинг» приобрело второе значение – это добыча криптовалюты. Система оцифровки надежно защищает криптовалюту и операции с ней. И чтобы разобраться в технологии добычи криптовалюты, нужны специальные знания в области программирования. И это направление называется криптография. Решение алгоритмов – это большой набор цифр и букв. Как только находится верная комбинация цифр и букв, на свет появляется новая монета – которая достается человеку, разгадавшему алгоритм. Вначале майнится базовый блок, находятся первые монеты. Затем постепенно майнеры находят все больше решений алгоритма, пока все монеты не добыты. Вначале майнинг прост, так как существует много решений, но чем больше монет найдено, тем сложнее находить новые монеты. Создатель криптовалюты Сатоши Накамото был программистом, а не экономистам. Поэтому у биткоина появилось два серьезных недостатка. Во-первых, операции с этой криптовалютой выполняются анонимно. Это дало возможность для отмывания денег и незаконных операций. Теневой бизнес сразу стал захватывать эту черную дыру в интернете. Спрос на биткоины повлек рост ее цены на бирже, Валютные спекулянты, в надежде, что биткоин также будет расти в цене, стали скупать эту криптовалюту. И в результате этого цена биткоина в 2014 году превысила 1200 долларов. И многие, особенно те, кто вовремя поняли идею, добыли себе на биткоине огромное состояние. Здесь вы видите, друзья, статистику роста биткоина. В 2009 году 10 центов и на ее пике 1203 доллара. Второй недостаток биткоина – это принцип его децентрализации. Эту валюту может добывать каждый интернет-пользователь. Но практически на персональном компьютере генерировать биткоины можно было только в начале, когда этот процесс воспринимали как компьютерную игру. С ростом цены биткоина его добыча превратилась в гигантскую всемирную гонку компьютерных скоростей. Компьютерный рынок постоянно обновляется новыми моделями, все более скоростных процессоров, и в результате затраты на добычу одного биткоина стали превосходить стоимость самого биткоина. Заниматься добычей потеряло смысл. Многие добытчики бросили эту затею, и биткоин падает в цене. Сейчас биткоин находится между 200 и 300 долларами, и специалисты прогнозируют ей стабильное будущее. Также хочу подчеркнуть, что количество монет биткоина ограничено. Всего можно добыть 21 миллион монет, и половина уже добыта. Ни для кого не секрет, что биткоин торгуется на открытых биржах. Он также признан правительствами и экспертами, что в свою очередь дало огромный виток развитие товарно-денежных отношений. Надо также понимать, что биткоины – это не просто виртуальная валюта, а реальное, великолепное средство платежа, которым можно делать оплаты в тысячах интернет-магазинах. Здесь представлены лишь малая доля таких известных брендов, как Microsoft, Amazon, Dell, PayPal, Ebal и другие, которые просто не поместились на данном слайде. И причем, напоминаю, оплаты проходят в считанные секунды без потерь на комиссии. И, друзья, думаю, каждый из нас понимает, что если такие корпорации принимают к оплате биткоины, то однозначно мы с вами находимся в правильном тренде. Итак, я повторю, криптовалюта – это цифровая валюта, использующая криптографию в целях безопасности и борьбы с подделкой. Ценность криптовалюты никак не привязана к какой-то стране или центробанку. Это очень важно, друзья. И цена определяется исключительно спросом и предложением. И вслед за биткоинами на рынке появились новые валюты. И сегодня более подробно мы остановимся на новой валюте – ванкоин. Ванкойн – это криптовалюта нового поколения. Это вообще новое финансовое мышление. Учитывая то, что прошло 6 лет, технологии добычи улучшились, у нас более продвинутая и более защищенная криптовалюта. И она более удобная для обывателя. То есть, чтобы сделать здесь большой, большой бизнес, не нужно быть программистом. Основная задача Ванкойна, чтобы сделать его популярным среди массы обычных людей, таких как мы с вами. И это делается для того, чтобы каждый из нас мог пользоваться этой платежной системой, оплачивать в магазинах свои покупки и использовать как неизбежную альтернативу традиционным деньгам. Конечно же появление ванкойна способствовало развитию биткоина, без него вообще бы ничего не произошло. И важно также понимать, что ванкоин это не преддобытая валюта, то есть мы добываем ее в режиме реального времени через шахты компьютерных серверов по всему миру. И кроме того хочу подчеркнуть, что ванкоин кроме пассивного дохода на инвестициях имеет еще очень простой прекрасно дублицируемый план вознаграждений для тех, кто делится с другими людьми секретами добычи этой криптовалюты. Новая криптовалюта OneCoin устранила недостатки биткоин. Во-первых, она закрыла дверь для теневого бизнеса. Все транзакции будут осуществляться установленными международными правилами торговли в интернете как это делается сейчас с помощью банковских карт, виза, Mastercard или электронных кошельков. Вместо децентрализации заложен принцип централизованной эмиссии. Для этого компания создала мощный компьютерный центр и контролирует объемы выпуска ВанКоин, чтобы избежать инфляции, то есть обесценивания ВанКоин. План развития компании ВанКоин делится на две части. До выхода на биржу – формируется внутренний рынок, в котором банкойн будет платежной единицей. Количество участников после открытия компании на сегодня приближается к полумиллиону человек, и при таких темпах их количество скоро превысит миллион. Помимо физических лиц, компания планирует подключить более 50 тысяч интернет-магазинов, которые будут принимать оплату в банкойн. Так компания решит самую главную проблему – это капитализация рынка, захватив его криптовалютой ванкойн. Рост товарооборота вызовет рост спроса на Ванкоин и как следствие повышения его стоимости. И далее компания планирует выйти на валютную биржу. Помните, я говорила, что у биткоинов должно быть добыто 21 миллион штук. Эту цифру нельзя изменить, так как она определяется алгоритмом создания криптовалюты. А ванкойнов будет введено в обращение 2 миллиарда 100 миллионов штук, то есть в 100 раз больше, чем биткоинов. Поэтому эта криптовалюта широко войдет в обращение. Но несмотря на это, 2 миллиарда 100 миллионов не хватит на всех желающих. Так как объем платежей в интернете растет, то будет расти и спрос на ванкойны, и соответственно ее цена на валютной бирже. Давайте рассмотрим, как может измениться цена монеты ванкоин за ближайшие три года. И этот график основан на, основан на потенциале роста, исходя из истории успеха биткоин. Из графика мы видим, что начало стоимости ванкоин около 50 евроцентов и постепенно цена растет. По планам компании, за первый год майнинга ванкойна в худшем варианте, к концу года, это 2,5 евро, а в лучшем варианте 5 евро. Если мы посмотрим на график развития трех лет, то в худшем варианте мы видим 50 евро, в лучшем 100. Но как мы понимаем, и это не предел. Хочется сказать, друзья, что когда растет цена на монету, на этом можно зарабатывать. Это особенность криптовалюты, когда она добывается в начале по более низкой цене. И постепенно цена растет. И те, кто добывает монету первыми, соответственно, могут хорошо заработать. В отличие от биткоина, который никому не принадлежит, новая криптовалюта Ванкойн, создается под руководством профессора Ружи Игнатовой. Здесь нужно сказать несколько слов об этой незаурядной женщине. Родилась она в Болгарии, росла и училась в Германии. В 2005 году в немецком университете города Констанца стала доктором юридических наук. В 2009 Оксфордский университет в Англии присвоил ей звание магистра юриспруденции по европейскому корпоративному праву. Затем экономическое образование в Германии и специализация в Американском Гарвардском университете. Ружа работала в крупных финансовых компаниях, управляла европейскими фондами с многомиллионными оборотами, консультировала крупные европейские банки и страховые компании. В 2013 году написала книгу о криптовалюте, которая была издана на немецком и китайском языках. В этой книге она изложила теоретические основы новой криптовалюты, которую назвала ВанКоин. И, наконец, в 2014 году основала финансовую компанию ВанКоин, в которой начала уже успешно воплощать в жизнь свою идею. Также Ружи является призером конкурса «Деловая женщина Болгария» 2012-2014 годов. Это очень престижные конкурсы. В мае 2015 года она была размещена на обложке журнала Forbes. Вы видите сейчас эту обложку. Ружа посещает много мероприятий, открыто встречается с людьми, создала благотворительный фонд помощи детям. И посмотреть более детально все... Вот книги, пожалуйста, сертификаты, всю деятельность, всю работу Ружи Игнатовой, пожалуйста, на нашем сайте. Компания ванкоин имеет головной офис в Софии, Болгария. Также официальные представительства открыты в Китае, в городе Гонконг, в Финляндии, в Хельсинки, в Таиланде, в городе Бангкок, в Вьетнаме, в городе Ханой, в Арабских Эмиратах в городе Дубае, и 4 июля 2015 года в США в Нью-Йорке состоялось официальное открытие нашей компании. Поэтому это лишний раз показывает, что компания расширяется, мы не стоим на месте и есть куда двигаться вперед. Почему же именно Ванкоин ожидает большой успех? Банкойн использует новейшую, наиболее безопасную и инновационную технологию. Банкойн – это валюта для всех. Мы обучаем наших партнеров. Вам не надо быть финансовым экспертом с Wall Street, чтобы пользоваться ей и зарабатывать деньги. Банкойн – это не просто криптовалюта, а целая концепция. Сюда входит банк Network, банк Exchange и банк Академии. Мы эксклюзивны. Участники могут присоединяться только по частному приглашению, плюс мы не делаем анонимные и непрозрачные транзакции, как это делают другие криптовалюты. Благодаря нашему партнеру Aurum World Coin мы способны предложить нашим партнерам первую гибридную валюту, которая сделала золото ликвидным и доступным обычному человеку. Юридически компания продает нам обучение в Ван Академии. Существует 5 пакетов по цене от 100 до 5000 евро. Изначально нужно понять, чем выше стоимость пакета, тем выше ваше обучение в Академии, тем больше различных секретов вы узнаете. Существует 5 ступеней финансовых знаний, 5 уровней обучения – это своего рода пошаговый план достижения вашего успеха. Все обучающие пакеты состоят из тренингов в форме интерактивных видео и пособий. Все обучающие пакеты содержат бесплатные ван-токены. Токены это своего рода жетоны, посредством которых будут добываться ван -койны. Токены помогают вам применять новые знания сразу на практике. С их помощью вы зарабатываете реальные деньги, торгуя на нашей внутренней бирже Bank Exchange. И все токены проходят сплит. Что вы изучите в Академии? Вы узнаете, что такое криптовалюта. Как можно получить прибыль, торгуя токенами и криптовалютой. Вы научитесь предсказывать цену монеты, покупать дешево и продавать дорого и вы узнаете все об инвестировании. Об инвестировании в золото. Что вы получите в каждом пакете? Количество токенов, золотых монет Aurum GOLD, COIN и другие преимущества мы с вами рассмотрим подробно, когда я буду рассказывать маркетинг план. А сейчас я расскажу вам, что такое токены и биржа. И Остановимся на токенах. Токены – это ваше право на добычу монет. Чем больше у вас в пакете токенов, тем больше монет вы можете добыть. Токены – это финансовый продукт. Их уже сейчас можно продавать на внутренней бирже. Цена токенов колеблется от 10 до 20 евроцентов. Каждый партнер может у себя в бэк-офисе наблюдать, как растет цена токенов. И когда цена достигает отметки 20 евроцентов, токены дробятся на две части и происходит сплит. И в аккаунте появляется токенов в два раза больше. И что же такое сплит? Сплит – это удвоение токенов на аккаунтах. Сплит происходит каждые 8-12 недель. Это зависит от того, насколько проявляется активность в компании. Для чего необходим этот сплит? Сплит происходит, чтобы контролировать рост стоимости токенов и не корректировать количество токенов в пакетах. Я уже говорила, что майнинг – это добыча криптовалюты. А теперь мы разберем, что такое майнинг ванкоин Итак, нам не нужно покупать оборудование – Этим всем занимается компания. По сути, что мы делаем? Мы покупаем пакет, в нем мы получаем токены, отправляем наши токены на майнинг, происходит процесс добычи монет, и мы получаем монеты. Мы добыли наши монеты в OneCoin, и с ними мы идем на внутреннюю биржу. Он Exchange. На этой бирже мы с вами, как партнеры компании, можем покупать токены, торговать монетами OneCoin. И это не предел. Скоро также ожидается, что откроется торговля монетами Aurum GoldCoin. Существуют определенные правила работы на бирже, но о них вы уже узнаете, когда начнете работать. Также здесь вы видите специальный барометр, который показывает процент движения к сплиту, то есть увеличению токенов. И я сегодня сделала для вас снимок, и мы видим, что сегодня уже барометр показывает 76%. Итак, что вас ожидает? Вы научитесь изучать, торговать и извлекать прибыли из с токенов. Токены будут удваиваться во время сплита. Вы научитесь резервировать под себя слоты добычи и стать добытчиком, создавать собственные монеты OneCoin и отслеживать их ценовой рост. И вы получаете прозрачный и щедрый бонусный план, который ожидает вас как награждение за популяризацию монет OneCoin и передачу концепции другим людям. Об этом я буквально буду рассказывать уже через несколько минут во второй части нашей презентации какие счета вы получите вы получаете кэш аккаунт Это здесь вы храните ваши наличные деньги покупаете новые токены подарочные сертификаты монеты аурум gold coin и выводите деньги на карту ванкарт э, токен аккаунт здесь хранятся все ваши токены продавайте токены на бирже или сохраняйте их и ждите сплит и зарабатывайте деньги Трейд аккаунт или торговый счет. Сюда мы зачисляем все ваши бонусы. И с этих денег вы можете купить токены и торговать именно бирже. Бонусные поинты онлайн я буду рассказывать подробно в маркетинг-плане. И я говорила, что вы получаете монеты Aurum Gold Coin. Вы храните или продаете храните или продаете свои золотые монеты. И в подтверждение всего мной сказанного ранее, пожалуйста, посмотрите на данный слайд. И я хочу сказать, что майнинг в компании начался 25 января 2015 года. На тот момент монету можно было добывать по 40 евроцентов. На данный момент времени мы уже можем продавать монету на внутренней бирже компании по цене, 1 евро 45 центов. Как вы видите, это увеличение почти в 4 раза. Я говорила, что следующий этап компании состоит в выходе на внешнюю биржу, чтобы любой мог воспользоваться монетой OneCoin. Одной из таких бирж является xcoinx.com. Данная биржа работает... В тестовом режиме и в скором времени она откроется для всех участников интернета здесь вы сейчас можете наблюдать что ванкоин является второй криптовалютой по капитализации а также сможете наблюдать в режиме реального времени за ростом стоимости Ванкоин и других криптовалют также у нас есть партнер coin это первое в мире крипто казино которая сегодня принимает биткоины, латкоины и, естественно, банкоины. Тем самым наша криптовалюта показывает свою ликвидность. И мы с вами переходим ко второй части нашей презентации. В первую очередь, естественно, нужно зарегистрироваться в компанию, так как наш бизнес только по частному приглашению, Нужно обратиться к человеку, который дал вам информацию о сегодняшнем мероприятии. Далее пройти регистрацию и приобрести один из пакетов. У вас есть возможность приобрести следующие пакеты: стартер, трейдер, про трейдер, эксклюзив трейдер и Тайкун трейдер. В пакетах представлены различные уровни обучения в Академии. Я уже говорила об этом. И чем дороже пакет, тем выше уровень обучения. В каждом пакете предоставляется определенное количество токенов. Напомню, токены ⁇ это право на добычу монет. Также до 1 сентября каждый новый партнер получает еще в подарок золотые монеты, которые являются также криптовалютой Aurum Gold Coin. И начиная с пакета Trader. Каждый партнер может заказать себе карточку ванкарт и выводить заработанные деньги именно на эту карту. Бивибалы – баллы – это товарооборот вашей команды. Но вы покупаете пакет, и вам уже начисляются биви равные стоимости пакета. Хочу сказать, что компания не стоит на месте, и у нас появился новый пакет. К нам ходят более крупные инвесторы и вот по их желанию появился пакет премиум трейдер он стоимость его 12500 и у него 6 образовательных уровней 150 тысяч токенов, 250 монет Аурум coin получает, проходит сплит, возможность майнинга с последующим прохождением через сплит, льготный уровень сложности майнинга. Но Сейчас идет большой промоушен этого пакета, но я не буду останавливаться подробно на данном пакете. Думаю, вам все нюансы этого пакета расскажет ваш спонсор. Хочу также обратить ваше внимание, что когда мы покупаем любой пакет, нам к сумме добавляется 30 евро. Мы платим это один раз. Эта сумма берется за обслуживание бэк-офиса и вашего личного кабинета. А при апгрейде, это переходе в другой пакет, вы оплачиваете только стоимость пакета. Итак, как можно заработать в компании без приглашений? И В нашей компании вы можете быть в нескольких ролях. Я говорила об этом, и если вы пришли или собираетесь прийти в компанию как инвестор, а не как лидер, который строит команду, для вас предлагаются различные варианты стратегии. Итак, краткосрочная стратегия. Вы выбираете пакет, покупаете его, далее вы ждете, когда произойдет сплит, после сплита отправляете токены на автомайнинг и ждете, когда получите монеты. И после того, как вы получили монеты, вы начинаете их продавать. Хочу сказать, что у компании есть определенные ограничения на продажу. И поэтому это может занять какое-то время. И может растянуться в зависимости от того, какой у вас пакет, и до 5 месяцев. Ну, сейчас сложно об этом сказать. Но в любом случае, ваша доходность может увеличиться и в 3, и в 10 раз. Думаю, неплохие цифры на 5 месяцев. Но давайте рассмотрим долгосрочную стратегию, которая рассчитана на год или два. И, соответственно, вы сразу не продаете свои монеты, а ждете, когда они вырастут в цене. И, соответственно, потом начинаете продавать. И в тот период, когда вы начнете продавать, в этом случае ваша доходность может быть и в. В 20 и в 100 раз. И также существует сбалансированная стратегия. По этой стратегии мы рекомендуем часть монет продать, чтобы вернуть свои вложенные деньги, а оставшиеся монеты оставить до увеличения цены и продать уже через какое-то время, чтобы иметь хорошую доходность. Какой стратегии будете придерживаться вы? Думаю, вы сможете обсудить это со своим спонсором, или примите решение сами. А мы давайте посмотрим на слайд в цифрах. И я скажу, что я буду сравнивать пакеты Starter и Тайкун Трейдер. А вы, пожалуйста, запоминайте цифры интересующих вас пакетов, потому что сейчас я расскажу вам в цифрах важность быстрого принятия решения входа в наш бизнес. Я говорила, что в каждом пакете вы получаете токены. И если вы обратите внимание, то токены увеличиваются в 10 раз от стоимости вашего пакета. И только в пакете Tycoon Trader вместо 50 тысяч вы получаете 60 тысяч токенов. Также каждый пакет обязательно проходит сплит, то есть удвоение токенов. И посмотрите, было 1000 и стало 2000. Было 60, стало 120 тысяч. Также мы видим, что пакет Tycoon Trader может пройти сплит еще раз. И уже мы видим, что получается 240 токенов. 240 тысяч токенов. И сегодня, чтобы добыть один ванкойн, нам нужно иметь 16 токенов. Итак, с 2000 токенов мы можем добыть 125 монет ванкоин. То есть 2000 разделить на 16, получается 125 монет. И сегодня, чтобы один, добыть один ванкоин, уходит электричество ровно 1 евро 60 центов. Значит, сегодня себестоимость ванкоина это 200 евро. Итак, Можете себе представить, вы вложили 130 евро и после сплита получаете 200 евро. И если мы дождемся повышения цены до 10 евро, как я говорила вам ранее, наш пакет за 130 евро принесет нам 1250 евро. А если еще подождем, то это уже 6250 евро. И, пожалуйста, сейчас посмотрите внимательно на цифры. Доход, например, за 50 евро. Я акцентирую ваше внимание на пакете Тайкун Трейдер. Это 750 тысяч. Думаю, цифры впечатляют. А вы каждый сейчас запоминайте или запишите цифры в своих пакетах. И я сейчас покажу вам слайды предыдущих месяцев. И вы увидите в цифрах, сколько мы теряем денег, когда долго принимаем решение. Вернемся буквально на месяц назад, когда один ванкоин стоил 13 токенов. И мы видим, что в пакете тайкун уже возможность заработка 923 050. А в пакете стартер это не 6 250, а 7 700. Если мы вернемся еще на месяц назад. Когда один ванкоин стоил 10 токенов, то заработок в пакете Тайкун это миллион млн, а в пакете стартер, то есть пакет за 100 евро мог нам принести 10 тысяч. И если мы вернемся буквально на 4-5 месяцев назад, когда один ванкоин стоил 6 токенов, то возможность в пакете Тайкуна можно было добыть 40 тысяч монет ванкойн и возможность заработка – это 2 миллиона евро. А в самом простом пакете, в самом дешевом, это на сегодняшний день, напомню, 6250, а буквально 5 месяцев назад – это 16700. Думаю, цифры опять же говорят сами за себя. И главное, что сегодня вы здесь и слушаете эту информацию. А решение, как с ней поступить, конечно, вы примете сами. И если вы не хотите оставаться только инвестором, а хотите большего, наша компания выбрала маркетинг рекомендаций для продвижения своего продукта. Делитесь этой уникальной информацией, привлекайте партнеров, приглашайте людей в бизнес и увеличивайте свой капитал. И думаю, вы замечали для себя, что крупные корпорации также используют эту стратегию продвижения. Нам с вами выдают скидочные карты, проводят различные акции, например, «Приведи друга и получи подарок» и многое-многое другое. Но при этом они тратят еще миллионные бюджеты на рекламу, а наша компания этими бюджетами готова поделиться с нами. И у нас есть 8 видов заработка. Это прямые продажи, заработок от прямых продаж, бонус от сети, матчинг бонус, стартап бонус, клуб онлайф, сплиты, золото, лидерская программа. И все получаем карту ванкарт. Итак, начнем по порядку. Компания OneCoin руководство ценит командную работу и прикладывает все усилия, чтобы вы были больше мотивированы строить бизнес и команду. И чем больше людей вступает в бизнес OneCoin, тем больше популярность и ценность нашей валюты. Вы рекомендуете людям возможность вступить в бизнес. Они покупают тот или иной пакет, то есть осуществляется продажа. И вы получаете 10% от суммы пакета заличного приглашенного. Например, вы можете даже иметь пакет стартер за 100 евро, а ваш партнер купил пакет про трейдер за 1000 евро, и вам начисляет 100 евро. Вы видите в своем бэк офисе Далее через неделю эта сумма разбивается на 60%, 60 на наличный счет и 40% на торговый счет. Бонус от сети, бинарный бонус, он рассчитывается 1 евро равен 1 BV балл, то есть величина товарооборота. Здесь подсчитывается товарооборот, который проходит у вас по вашей команде, слева и справа. То есть люди, которые подключаются после вас, они становятся слева или справа. Если это человек вашего спонсора, то он, соответственно, переливом попадает к вам. И это будет спонсорская нога. Вы своих людей ставите в свою внутреннюю ногу. Соответственно, это будет ваша личная нога. И начисление идет еженедельно 10% по слабой ноге. И для того, чтобы начать получать бонусы, вам необходимо как минимум пригласить одного партнера. Даже за первого партнера вы уже получаете доход. Давайте посмотрим... В цифрах, как это происходит. Например, за неделю по левой ноге было продано один пакет трейдера 500 евро один пакет тайкон. Получилось 5500 биви баллов. А в правой ноге было продано два пакета трейдер по 500, это 1000, и два пакета про трейдер по 1000, это 2000. Итого получилось 3000 баллов. То есть оплата идет по меньшей ноге. С 3000 биви баллов вы зарабатываете 10%, то есть получаете 300 евро. И что происходит далее? После того, как компания начислила оплату вам за 3000 биви в меньшей ноге, то они списываются с меньшей ноги. И в большей ноге отнимаются от большего объема. Вы видите 5500, вычитаются... 3000, и остаток в левой ноге 2500 BV баллов, которые переходят дальше на следующую неделю, и доход от них вы получите позже. Матчинг-бонус. По этому бонусу вам необходимо квалифицироваться. Вам нужно самому быть как минимум с пакетом трейдер, напомню, 500 евро, и пригласить двух личных партнеров, также с, пар с пакетом минимум трейдер, одного слева, одного справа. И начисление вы будете получать от доходов ваших партнеров по бинарному бонусу, то есть по второму бонусу. Как это происходит? Ваш приглашенный, ваш лично приглашенный, также заработал деньги по бинарному бонусу. Например, он заработал 500 евро. И если вы, у вас пакет трейдер, вы получаете дополнительно от его дохода еще 50 евро. А если у вас пакет ProTrader, то тогда вы получаете доход от первой линии и от второй линии. Например, в первой линии я говорила 50 евро, а со второй линии там партнер заработал 1000 евро. Значит вы еще 100 евро получаете, то есть у вас дополнительный доход 150 евро. А если вы имеете пакет эксклюзив трейдер, то вы получаете с первого поколения 10%, со второго поколения 10% и с третьего поколения 20%. А максимальные, конечно, доходы в пакете Тайкун, это с первого поколения 10%, со второго поколения 10%, с третьего 20% и четвертое поколение, это уже глубь, это 25%. Поэтому это очень... Хороший бонус, ноу-хау нашей компании. Старт-ап-бонус доступен он в течение первого месяца после регистрации. Когда вы регистрируете свой аккаунт, вы его проплачиваете. И дальше вы в течение месяца можете сделать общий объем своих личных партнеров. И если этот объем более чем 5500 биви, то вам зачислят дополнительно 10% от суммы этого товара оборота. И эти деньги зачисляются на обязательный торговый счет. Золотой бонус Aurum Gold Coin. Эта программа была презентована 15 мая в Дубае. И также была презентована, презентована наша криптовалюта Aurum Gold Coin. Aurum Gold coin, это криптовалюта, которая подкреплена реальными активами: 10 мг золота 999 пробы и одной сотой монеты OneCoin. Поэтому, когда растет цена золота, растет цена монеты И, Соответственно, по, и ваши монеты Aurum Gold Coin у вас также будут расти в цене. Напоминаю, что до 1 сентября 2015 года все партнеры, которые присоединяются к компании, получают бесплатно такие золотые монеты от 5 до 250 штук. И естественно, что монеты Aurum Gold Coin будут торговаться на бирже, но пока мы ждем этого монет, момента. Вы, пожалуйста, посмотрите внимательно на слайд, какой пакет вы планируете приобрести, и вы видите, сколько монет конкретно в каждом пакете. И все, хочу сказать, что все операции, связанные с золотом, вы можете также проводить через отдельный сайт, который сейчас указан на слайде. Бонусные поинты. One Life – это своего рода спасибо от компании за то, что вы пришли раньше всех остальных. И каждый партнер автоматически становится частью клуба One Life Club – и со дня присоединения к Ванкойну начинаются накапливаться бонусные поинты. И в личном кабинете есть возможность наблюдать, сколько людей зарегистрировалось после вас. И это очень интересно вам скажу, наблюдать, как это выглядит. И что нужно вам сделать, чтобы получать эти бонусы? Вам достаточно быть партнером компании и иметь личных приглашенных. И количество поинтов напрямую зависит от вашего пакета и количества приглашенных. Эти бонусы начисляются ежедневно. Например, вы приобрели пакет трейдер, у вас уже есть 9 личных приглашенных, и после вас вы видите в личном кабинете, что после вас зашло 25 тысяч человек, и ежедневно вам начисляется 500 баллов. Если у вас пакет при этих же условиях, пакет тайкон, то это уже 2500. Чем больше приглашенных, тем больше баллов вы получаете ежедневно. И хочу сказать, что со временем эти поинты мы начнем обменивать на различные ценные вещи, товары, путешествия. Но пока мы их только накапливаем и пока что эта программа ну, только набирает свои обороты. Что такое сплит, я уже рассказывала довольно-таки подробно. Единственное, хочу сказать, что это такое хорошее ноу-хау в нашей компании. Абсолютно без приглашений люди могут удваивать свои деньги каждые 8-12 недель. Еще раз хочу показать вам, как выглядят барометры. Вот на этом слайде показано, когда достигнута отметка 100 и как идет вниз, идет удвоение токенов. Компания предполагает не только прямые вознаграждения, но также компания стимулирует лидеров, которые активно создают команды. И что мы с вами видим? что Первый ранг – это сапфир. С этого начинается восхождение по карьере. Самый высокий ранг – это коронованный бриллиант. Ранги достигаются по итогам календарного месяца. При достижении рангов учитывается только объем личных продаж организации. Э, объем продаж накапливается из месяц в месяц. Э, я вам сейчас покажу таблицу с рангами, э, чтобы вы понимали, что компания дает вам такую возможность. Она признает тех людей, которые работают и развивают свои команды. Здесь вы видите, какие подарки вас ожидают, и айфоны, и путешествия, и роликсы. Но главное это признание от компании. И вы можете сами посмотреть на слайде условия получения, достижения всех этих рангов. Я не буду сейчас подробно останавливаться на этом, просто хотела вам сказать, что такая возможность есть в компании. И думаю, что при таком хорошем продукте, о котором приятно рассказывать всему миру, и, конечно же, при вашем желании, вам легко будет достичь ранд коронованного бриллианта и получить от компании 50 тысяч золотых монет Aurum Gold Coin. Карта Van высылается всем бесплатно. Она подвязана к Mastercard. Она имеет мультивалютный счет. Это удобный способ вывода заработанных комиссий. И напомню, такого права не только в пакете стартер. Имеет такую карту. Карты еще готовятся к выпуску, поэтому программа еще до конца не работает. Но скоро мы уже со дня на день ждем эти карты. Условия выплат 60% идет на кэш, на наличный счет. С ним мы поступаем, как нам хочется. Выводим деньги, покупаем токены или ванкоины. А 40% это обязательный счет. Здесь мы покупаем токены, торгуем на бирже и расширяем свой бизнес. Напомню, что стартап бонус полностью выплачивается на обязательный счет. Порядок выплат. Вы на слайде видите сейчас цифры 6818, это идет начисление за неделю, а через неделю, в следующий понедельник, они поднимутся и распределятся по следующим счетам на наличный и торговый счет, вот как это показано на слайде, то есть 6060% у нас уйдет сюда и 40% уйдет сюда. Лимиты и бонусы. В любом бинаре всегда должны быть ограничения. Это лимиты по всем бонусам, и они устанавливаются от стоимости пакета, умноженная на 7. То есть в пакете стартер за неделю вы можете заработать не более 700 евро, а в пакете Тайкун, так как он стоит 5000 евро, вы можете заработать не более тысяч евро. Наверное, на начальном этапе трудно вериться, что такие могут быть доходы за неделю. Но поверьте, я вам сейчас покажу реальные чеки, и вы увидите, что все реально и все возможно. И поэтому, особенно для новичков, мы говорим, следите, пожалуйста, за своими бонусами, и чтобы они у вас не сгорели, потому что будет очень обидно. Но я думаю, что вы будете работать в связке со своим и он, конечно же, вам подскажет, что, ну, как нужно поступить, чтобы вы никуда, чтобы не сгорели ваши заработанные деньги. Но просто вы должны знать, что все равно в компании существуют определенные лимиты. Теперь хочу сказать вам совет от наших лидеров, что самое выгодное входить в компанию – это золотым треугольником. И для тех, кто умеет считать свои деньги, покажу на примере. Вы приобретаете три аккаунта по 1000 евро и 30 евро активационный кид. Вы потратили 3090 евро, а заработали сразу, вы видите, 300 евро. И в процессе работы вы узнаете еще много преимуществ от такого входа в компанию. Но это уже будет на лидерских тренингах. Думаю, я вам показала, что в компании реально можно заработать и вас Интересует вопрос ввода и вывода денег. Вводить деньги мы можем банковскими переводами. Предлагается два счета в Дубае и в Софии Болгарии. Также кому удобно, есть Perfect Money, также Visa и MasterCard. Появилась еще одна платежная система, которая принимает PayPal, но еще информация готовится по ней. Выводим мы деньги на любой банковский счет в мире. Скоро я говорила, подключится наша собственная карта Avancard. Также Perfect Money. И готовится информация о новой платежной системе. Следите, пожалуйста, на нашем командном сайте. Эта информация скоро будет. Сейчас я хочу вам показать реальные чеки заработков людей, которые вошли в компанию, работают активно, хотят зарабатывать. Я вам покажу цифры. Вот 7 780, вот 32 тысячи реально заработано. Напоминаем, что компания в общем-то существует не так давно, с начала года. То есть вот даже если всего заработано, я не вижу, когда зашел этот человек, но уже заработано 32 тысячи евро. 4 тысячи за неделю, вот видите, а всего, то есть не так давно человек в компании. Общий оборот 5 тысяч три тысячи, 14 тысяч всего заработано. Вот, пожалуйста, за неделю заработок, вы видите, заработок всего заработано и заработок за неделю. 3305 евро. Тысяча, общий 6. Как я говорила, у каждого свое желание зарабатывать. И так, дорогие друзья, Сейчас у вас есть возможность сесть в машину времени и вернуться на 6 лет назад и принять участие в добыче криптовалюты. Но намного лучше, инновационнее и надежнее это криптовалюта OneCoin. И сейчас пришло время предложить вам, как потенциальному партнеру, принять участие в добыче монеты OneCoin. Пока ее стоимость невелика. И я хочу вам показать вот этот слайд. Это первая офлайн-транзакция биткоин. Американец Лас Леханич из штата Флорида в 2010 году купил себе пиццу за 10 тысяч биткоинов. И сегодня она стоит 3 миллиона долларов. И все потому, что он не отнесся серьезно к этому революционному явлению, которое называется криптовалюта. В интернете будет своя валюта. Верим мы в это или нет? Не будьте тем американцам, а присоединяйтесь к полумиллиону жителей нашей планеты, которые уже сегодня в команде Ванкойн.